Будь спорт! Семенович еще всех вас переживет! Здорово все! Как улов? А нет улова. Сами или ноги унесли. Если бы мне этот парень уж не знаю, дошел бы сюда. Кстати, Боцман, зовут моего спасителя Артем. Здорово, Артем! Спасибо за подмогу! Так что-то у вас приключилось? Да вши переростки эти якорем глотку прямо лютовали! До развилки только дошли, они как накинутся! Плоть чуть не разорвали. Какая муха их! А, ну так это. Поэтому саму красные на настрелку с бандитами прибыли. Вот они зверье и раздраконили. А, вот оно что! Артем, ты я вижу, парень толковый, так что скажу прямо: да, на Венеции полно бандитов. Они грабят, убивают, но в тоннелях. А здесь они держатся в рамках. Так что не лезь на рожон. Мне разборки не нужны.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 Да его знает. Вчера еще порядок был. А все одно как Подземная Венеция. Остров, который стоит на темных пещерных реках. У подземной Венеции дурная репутация. Говорят, вся она большой воровской притом. Я точно знаю. Павел добрался до Венеции.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 Бандюки нервные сегодня какие-то. Давай, давай, Так, встали и вышли. Простите, что вообще не понял, из за столика! Мы же тут уже тридцать... Тут вообще, а? На кого ты тут? Рамсы попутал вообще. А ну пошли... Кто? давай, не целить меня прет отымно как горько. Тёлок не калечить, ясно? А кому Мясо свежее, О, шараша! Чисто шоколадница, реально! С бугра местного спроси. Брызь! Э, алло, у нас тут не коммунизм и Это ты и чё, вообще бреха? совсем уже одурела? Они же с кислым корешуют. Чем на дуре? Да чё ж такое, всем корешам за так дай, а патроны все равно гони. Че это за жизнь за такая? На кое оно мне все? Ну ладно, отдохнули, пора и честь знать. Значит так, сейчас рассчитываемся с кислым, и дуй к товарищу Корбуту. Доложи, что контейнер с вирусом доставлен на Октябрьскую. Эй, красавчик! Чё, меня... Что за... <и -ide foreign language> Чего Не по себе мне что-то. Мы ведь угробили там все. Ну ты прямо от Ну прям бешеный. Ну, сказал бы, по-человечески, что не в моготу. Что тебе станцевать, сладенький? Говори, не стесняйся. Я сама на выдумке гораздо. What the, what the, what the... Давай, давай, давай, И это все? Давай. Странный ты какой-то. Эй, если надумаешь вернуться, Нет, я тут всегда торча. тут. Реально? Не, ну реально решает подруга. А откуда у них здесь картинство? Уникальный знаю, шанс доказать свою меткость и скорость. Да. Заработав при этом. Посетите наш тир. Реальные волны для реальных Базанчики, пацанов. Налетай, разбирай. Да. Скажу-ка я позырить, как там дверь. Закрылась Э, Эй, э, там? Чё че такое? Да сучки пробки мляпы <свят> дела. Пойду позырю, как там чё. Надо, походу, завязывать бухло. Нахрен. А ну иди сюда. Видал того в шлеме? Он крайнего раза чемоданчик притаранил. Кислый еще потом чемоданчик этот на Октябрьскую сказал оттаранить. Агитация там типа все такое. Только есть маза, что лажа все это про агитацию. Ну кто на чемодан с бумажками замок вешает? А че ж там было-то? Так а то ж. Знать бы.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 Что ты там шаришь? Да Надюша ж коптинку обещал. А тут смазила их. Ну так. А они тогда что? Ну а что? Таки и поползли. Ну и А у нас тут как-то тоже было. В общем, накатили мы с пацанами. Нормально так накатили. Да Не, ну когда уже пробовать, Пуня, я уже ждать не могу, честно. Да куда ты пробовать? Только пошло! Ну вот и налей, а то что, согреть на него? И посмотришь, ничего с тобой не будет. Вот я еще фильтр сейчас... Да нахер твои фильтры, трубы горят! Ну-ка погодь, Спири, что за фильтр, что за тема? Фильтр как фильтр, а не открывали? За кого ты меня принимаешь? У кого же был? Да и нужна нам больно та агитация. Оттарабанили на Октябрьскую дело с концов. Все а? а, самые свозки! Бросай оружие! Руки за голову! Надо же, кого я вижу! Ох, ловкач! Все черного ищешь!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 Давай сюда! Сюда! Скорее! Сюда! Опа, перебирайся! Да ты просто супермен! Я сейчас! Рад видеть! Давай в церковь! Там безопасно! Эй, заходи! Заходи! Чего зря фильтры тратить? Я тебя увидела еще вон оттуда! Чуть не пристрелила! Ты не отзывался на запросы по радио, но потом как-то поняла, это ты, надеюсь, простишь за ботсад.